Всем привет, друзья! С вами Брайан. Добро пожаловать уже в четвертую часть выполнения ваших чудесных заданий. И перед началом я хочу открыть такую новую подрубрику, которая будет называться ТОП-10 самых тупых. Чудесных заданий. Вы, наверное, скажете, что это глупые, а не чудесные задания. Но я вам скажу: не будьте злыми, просто зарядитесь чудесным настроением. Мне кажется, или стало слишком много слова. Чудесные! Итак, рубрика топ-10 чудесных заданий представляет собой топ-10 самых глупых и неинтересных заданий. Поехали! В шагни. <звы> <звы> <звы> <звы> ну вот и все, я думаю, вы все и так поняли. Остальные 9 можно даже не показывать. Но ну, а теперь перейдем к основным заданиям. <звы> Приготовь что-то вкусненькое. <звы> Сейчас мы приготовим дерзкую яичницу. Для этого нам понадобится 2 яйца. Да, Сними свою рекламу. В прошлом выпуске вы просили меня снять свой рэп-клип. В этом вы просите снять свою рекламу. А почему бы нет? Суп Маги это великолепное вкусовое сочетание. Просто добавьте один кубик в кипяток и суп готов. Мы поели супчик Магии. Не хватило нам бумаги. <плес> Подтянись на турнике. Пфф, да запросто. <свес> <свес> <свес> Help. От фотошоп тебя. Что за бред? <свес> Какой дебил отбирал эти задания? А. Ну, в принципе, почему бы и нет? Хм, с чего бы начать? Я думаю, что это поправить немножко руку. Э, и главное сделать это все беспалевно, чтобы ничего не было видно. Вот, так лучше, мне так кажется. Так вот, в принципе, почти готово. Осталось лишь пару штрижков. Так, ну и напоследок э, оформление размытия. Искажение не то. О, устранение дефектов. Так. Да ну нафиг это тупой фотошоп, вообще какая-то тупая программа, кто ее вообще пользуется, вообще кто ее создал, какой-то идиот, она неудобная, и ничего она вообще не делает. Весь на меня... <свистит> Фигня какая-то... О. Да, в принципе можно. Посмотри это видео. И ссылка дана. Так, Та -а вот это мне уже на самом деле не нравится. Там наверняка какой-нибудь скример. Так, вот оно, ну что ж. Приступай лизать. Меня не волнует, что ты не хочешь это делать. Я тебе приказываю вылизать мои ноги. Они потные и грязные после дня свадьбы. И я устала. Я хочу, чтобы ты вылизал их. Давай, лежи, маленькая чемпион. Прячься в шкафу. Серьезно? От кого же мне там прятаться? О, окей, отличное задание. Я пошел выполнять. Я не понимаю, как можно бы о, написать такое задание. Ох. Блин! Кто <с> меня? <começar> Сыграй на гитаре, если умеешь. Конечно, умею. Это же легко. Вроде как. Ну что ж, сейчас я покажу, как я умею играть на гитаре. Только перед тем, как мы начнем, я отвечу тут на одно сообщение. У меня в контакт и шло. Но это быстро. Все. Я уже начинаю играть. Слушайте. Все, я вам показал, это было недолго, ну я недолго играл, чтобы не затягивать видео, в принципе. Ну и надеюсь, вам понравилось, как я играю, и uh, поставьте заткнись. Сыграй на пианино. <свяк> в Следующий раз. Ну что ж, на этом выпуск заканчивается. Если он вам понравился, то поставьте ему палец вверх и подпишитесь на мой канал. Также не забывайте оставлять свои задания в комментариях к этому выпуску. Ну вот это все, с вами был Брайан, до скорой встречи, пока!